В эфире «Универньюз». Пришло время самых горячих и актуальных новостей нашего студенчества. С тобой снова я, Гульфия Мутагульна. Сегодня ты узнаешь. Такое случается лишь однажды. Окунись студенческую жизнь Казанского федерального университета. И снова гости. Двери шоу Рова распахнулись для Дмитрия Второго. Дождались. Компания Apple представила целых три новых айфона. 15 сентября для первокурсников Казанского федерального университета распахнулись двери в новый мир, полный увлекательных событий, ярких эмоций и удивительных открытий. В этот день в Большом зале КСК КФУ «Уникс» прошел праздничный концерт «Экскурсия по студенческой жизни». В КФУ состоялся концерт для первокурсников «Экскурсия по студенческой жизни». Это ежегодная концертная программа для студентов первого курса, демонстрирующая яркую творческую жизнь «Альма-Матер». Университет наш, конечно, позволяет не только великолепно обучаться, заниматься наукой, у нас действительно прекрасные условия, вы это сами видите, не буду об этом долго говорить, но я хотел бы сейчас сказать, что у вас есть возможность заняться, конечно же, творчеством» на этой концертной программе первокурсники впервые знакомятся со студенческим клубом. Лучшие вокальные и танцевальные коллективы, сольные исполнители, команды КВН и творческие объединения демонстрируют для них свою деятельность на сцене. Участие в данном проекте для творческой личности является еще одной возможностью показать свои таланты, реализовать самые яркие и неординарные идеи и обрести новых друзей. Так понравился и произвел такое впечатление, что просто мне захотелось посетить все кружки, которые здесь представлены были. Я уже я здесь присутствую третий раз, и с каждым годом становится все лучше и лучше. И смотрю на первокурсников, как они смотрят на это все с, с ажиотажем, и им все нравится. Пришла сюда еще вот на самое начало, когда был день открытых дверей, начала изучать вот все кружки. На самом деле очень много, все ребята приветливые, все рассказывают, все зазывают к себе. Чувствуется профессиональный там техничность, на самом деле все проходит очень весело. Мы еще раз поздравляем первокурсников с началом нового учебного года и желаем неустанно покорять новые вершины в стенах Казанского федерального университета. Наш телеканал вел прямую трансляцию. Те, кто не смог побывать на концерте вживую, вы можете посмотреть его на нашем сайте. Диана Шилова, Владислав Михневский, Универньюз. Начало нового учебного года для юных журналистов открывается познавательными мастер-классами от ведущих специалистов. Кто же пришел пообщаться со студентами на этот раз, расскажет Веста Земского. Каждый корреспондент выбирает свою и поставь сферы журналистики. Кто-то силен спортивный, кто-то становится экономическим обозревателем. Новый гость высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Дмитрий Фторов является парламентским корреспондентом. На телевидении, где я работаю, я отвечаю за политическую журналистику, парламентскую тематику, освещаю жизни и работу парламента. На самом деле... Сама сфера журналистики, особенно телевизионной, очень интересная. Конечно, нужно обладать и инструментарием, надо работать с информацией, надо уметь работать на площадке. И, безусловно, мы хотели бы пообщаться, обменяться с нашими коллегами молодыми, студентами, а это действующие коллеги, я бы сказал. Дмитрий Второв обозначил, что парламентская журналистика призвана выполнять двоякую роль. С одной стороны, информировать общественность о законодательной деятельности депутатов, а с другой доносить до них точку зрения общества о принятых им законах и о качестве законотворческой работы. Работы. В этой ситуации уровень доверия к представительному органу власти во многом зависит от качества, выполненной парламентскими журналистами работы. И что немаловажно для любого корреспондента, закон о СМИ он должен знать и уметь применять на практике. Веста Семского, Ленардо Довлицьяров, Универньюз. Ежегодно Институт вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета отмечает День программиста. Этот праздник знакомит своих студентов с представителями IT-индустрии среди которых немало выпускников института. Все подробности смотри далее.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 Аурелия Сташкова, Владислав Михневский, Универньюс. Отечественная энергетика избавится от импорта. Ближайшие планы российской и татарстанской теплоэнергетики были обсуждены на 64-й научно-технической сессии в Энергоуниверситете. Подробности в сюжете Артема Тупичкина.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 И сегодня мы можем надеяться, что эта установка будет широко производиться. Конференция продлится до 14 сентября. Тогда обсудятся вопросы развития энергомашиностроения в России и Татарстане. Артем Тупичкин, Ленардо Валерьяров, Универньюз. В США состоялась презентация новых моделей iPhone 8 и 10. Чем они отличаются от предыдущих моделей и какие новшества внесли создатели, узнаем в нашем следующем сюжете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 а в плане iPhone X, ну, за тысячу долларов можно много чего сделать, и это явно не купить телефон. Олесия Чепдарьева, Ленардо Летьяров, Универньюз. Это были все новости на сегодня. До новых встреч. Пока-пока.